Привет, девчонки! Сегодня видео для тех, кто зарабатывает на своем блоге. И в частности, зарабатывает тем, что размещает рекламу. Сегодня я расскажу вам о специальном скрипте, который называется Linebro, с помощью которого вы можете автоматизировать продажу рекламы на своем сайте, на своем блоге. Наверняка вы уже зарабатываете на рекламе, и скрипт Linebro просто поможет вам сделать этот процесс более эффективным, более простым для вас и для рекламодателей. Итак, этот скрипт, который называется LineBrow, устанавливается на ваш сайт. На настройку скрипта требуется примерно 30-40 минут. После покупки вы получаете подробную инструкцию о том, как его установить. Далее вы выбираете место для рекламы. Это может быть рекламная строчка, это может быть блок с рекламными ссылками, и это может быть блок с тизерной рекламой. Посетители, когда будут заходить на ваш блог, сразу будут видеть все рекламные места, которые вы предоставляете. И автоматически смогут их купить. Как это примерно выглядит. Зайдем на сайт автора этого скрипта. Вот блог. И вот здесь мы видим, уже кто-то разместил свою рекламу. И здесь можно добавить свою ссылку за 30 рублей. Вы кликаете. И можете купить рекламную строчку. Там дальше тут подробности, сколько показов вы хотите, на какой срок вы хотите и так далее. Смотрим дальше и видим блог с тизерной рекламой. Вот он. Сюда также можно разместиться. Вот здесь есть ссылочка ⁇ Добавить свою рекламу ⁇ Кликаем на нее и видим, какие варианты покупки тизера есть на этом блоге. Вот примерно так это выглядит и будет выглядеть на вашем сайте как это все происходит с вашей стороны. После того, как вы установите скрипт Linebro на свой сайт, у вас будет панель администратора, и там вы будете видеть заявки на рекламу. То есть, когда человек вот так вот кликнул и захотел разместить свою рекламу, вы эту заявку увидите. Если эта реклама вам нравится, то вы ее одобряете. Если эта реклама вам не нравится, то вы ее не одобряете. То есть, в любом случае, вы ее сначала сможете посмотреть и оценить. Зачем вам нужен этот скрипт? Во-первых, он автоматизирует продажу рекламы на вашем сайте. Во-вторых, он очень сильно экономит ваше время. Не тратится время на согласование, на обсуждение, на обмен ссылками, на обмен кошельками и так далее. То есть рекламодатель сам вас нашел, сам предложил свою рекламу, сам оплатил. Вам остается только либо одобрить, либо не одобрить его рекламу. Чтобы установить скрипт Light Bro себе на сайт, переходите по ссылке под этим видео. И также на этой страничке вы увидите подробное описание того, как работает этот скрипт. И после покупки вы получите подробную инструкцию по его установке. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Если оно было вам полезным, задавайте свои вопросы в комментариях. И до встречи в следующих полезных видео.